А ты скажи, а я тебя в жопу посылаю со твоими запретами. Да пошла ты в жопу вместе со своими запретами. Это я вам второе замечание делаю. Вы забыли про конституционные права. Мое право высказывать свои мнения по всем вопросам. Читай внимательно. а туда же лезешь. Мать натянула. Я один раз четыре замечания сделал. Правильно? По закону мы идем. Я не понял, а это угроза, что ли? Корчите из себя жертву. Вот этому надо научиться. Так и делаюсь. а Это служебный подлог. У меня сложилось впечатление, что они находятся в коррупционной связи. Сведения о где? Нету. Но это они пусть у себя на рисуют. Им надо самим вчинять иск. Готовьте исковое заявление. Мы подали встречный иск. Они сейчас кувыркаются, не знают, как от, от него отвязаться. Вот они здесь и все начинают кувыркаться. Желающих нет. Я желающий, Давай, я все. готов сутками этим заниматься. А почему она имя отчество свое скрыла? Так в том-то и дело, полнейший беспредел. Связь между документами она рвет. Почему? Потому что мне этот срач, который происходит в стране, он уже достал. А свои-то данные почему они скрывают? А что, они особые, что ли? На Наносит ущерб зданию вообще. Так а то тут причем Речь идет о служебном подлоге. Я ведь вам не просто информацию даю, я вам показываю приемы работы с информацией. Кто запрещает? Судья. А она кто такая? И не надо их бояться. Ну я примерно кто? так разговариваю, только вежливо. Да. Она сколько ей лет этой д**ой? С то спроси да, я бы спросил. дерево давно спустилась? На сайт она посылает. Может, я послать куда-нибудь? В твоей мантии я не вижу здесь правосудия. Я тебя лишаю, твоих полномочий. Ты для меня никто, и звать тебя не та. У них полномочий нет. Значит, смотрите, еще раз, читаем, что такое требования к определению. Давайте открываем, сейчас откроем вам, продемонстрирую, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это мы разговариваем, разговариваем. Статья... 225, мы же по, по закону мы идем, они же нас по закону как пытаются привлечь к, к ответственности, да, что мы заплатили, я правильно понимаю? Ну пытаются. Ну да. А мы исходим еще. чего? Закон он либо для всех, либо не для кого. Если вы вправе действовать в обход закона, то и мы, и нам позволено действовать точно так же. Я правильно рассуждаю, Антон? Ну да. Как... Формально, да. Как мне пристав <серя thumbs> позавчера заявил, говорит, вы шутить будете в другом месте. Я говорю, где, где в каком инструкции, в каком законе написано, что шутить нельзя тут. Э -э я не понял, это, это угроза, что ли? <серяк _> ну вот я ему тоже самое, я, я там взорвался <серяк _> и говорю, слышь ты. Надо спросить, а вы кто такой? Вы угрожаете, что ли, мне? Ну, я вот ему тоже самое взорвался, говорю, слышь, говорю, сын. А, нет, взрываться не надо, не надо. Я рекомендую, Антону, чуть-чуть по-другому действовать. Значит. Вот когда вот начинаете в эти диалоги вступать, вы самое главное, не демонстрируйте вот эти взрывы, там вот эта эмоция. А знаете, есть такой принцип, до какого-то определенного момента курчите из себя жертву. А сами следите внимательно, то есть вы как бы играете с ним в поддавки до того момента, когда он пока он не подставится. А после этого вы уже начинаете быть не жертвой, а охотником. Вы на него нападаете. Вот этому надо научиться. Так и делаю, все на видео снимаю, а потом сообщение о совершенном преступлении составляю и отправляю вдаленно. Молодец, правильно. Вот смотрите, давайте, 225 -е. содержание определения суда, видно, да? Угу. Вопрос, о котором выносится определение. Где он? Должен быть указан вопрос, о котором выносится определение. Вот оно, определение. Она должна была указать вопрос, о котором выносится определение. А именно, вопрос, соответствует ли исковое заявление по форме содержания требований, установленной ст. 132 Гражданского процессуального кодекса. Мотивы, по которым суд пришел к своим выводам. Смотрим, что относится все спрашивают, а что такое мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, высылка на законы, которыми суд руководствовался. Отлично. Для этого мы определим, что такое у нас мотивы. Открываем 198 статью. Там достаточно хорошо все раскрыто. Мотивировочная часть решения суда. Понятно, да? Отсутствует. Нет, еще раз. Мы, она должна быть. Потому что многие не знают, что такое мотивы. А я вам сейчас показываю, что такое мотивы фактические иные обстоятельства дела установленные судом опаньки а какие фактические иные обстоятельства установлены судом исковое заявление подано таким-то таким-то лицом в таком то лиц это то есть подано управляющей организации в лице кого фамилия имя отчество М? Действующее по доверенности, это все фактические иные обстоятельства, установленные судом первой инстанции. Они не указывают в своем определении эти сведения, а они должны быть отражены. Непонятно, да? Или понятно, Антон? Нет, это все ясно. Действия какие? Жалобы у председателя суда городского? В данном случае речь идет, значит, вот это определение является документом официальным этот официальный документ он возлагает на вас какие-либо какие-то он ограничивает ваши права уже ограничил ваши права конечно но более того она внесла недостоверную информацию эта информация не подтверждается самими документами наш ничем не подтверждает а это служебный подлог и речь идет в данном случае о совершении судьей преступления, служебный подлог, внесения в официальный документ недостоверной информации. А если исходить из того, что речь идет о взыскании задолженности, то есть речь идет о денежных обязательствах. И цель тут сразу просматривается, да? Коммерческая, Правильно? Найдите статью служебный подлог и посмотрите. Это служебный подлог. Сообщение о совершенном преступлении в прокуратуру. Следственный комитет. Угу. Но ну, у меня тут э, Следственный комитет и прокуратура вообще не хотят ничего а, делать. Ничего страшного. Вы самое главное обращайтесь, потом к вышестоящему будете говорить. Мы с ним обращаемся, а они. У меня сложилось впечатление, что они находятся в коррупционной связи. Вот смотрите, исковое заявление Это где у нас? Сейчас мы посмотрим, где у нас исковое заявление это... это исковое заявление, да? Да Отлично Похоже на смотреть. него ну, Будем считать, что это исковое заявление Но ну, они его называют, мы же не можем по-другому назвать Другое дело, что Это исковое заявление оформлено с нарушением Требований законодательства Ну, где? Нарушение требований Закона изначально. Вот мы сразу смотрим. Истец общества, управляющий компанией ДЭС Восточного Жилого Района. Отлично. Кто в лице, кто выступает от имени общества? Выступает представитель, правильно? Ну, в конце, представитель, да, представитель. Вот ну, значит, должна быть фамилия, имя, отчество указано. Адрес где? Фамилия, имя, отчество представителя истца и его адрес? Нету? Нету. А вам говорят, что, извините, а вам начинают говорить о том, что здесь подано соблюдением требований закона? Теперь они начинают про какую то многоквартирную находится в управлении общества УКДС-ВЖР. Прекрасно? Должно быть. Открываем 131 статью. Обстоятельства. Нахождение в управлении ⁇ это обстоятельства. Есть сведения о доказательствах. Сведения о доказательствах где? Нету. В, при, в приложении они при, приложили там это, список типа этих доказательств. Подождите минутку, какой список? Откуда он у них список? А список-то у него откуда? Ну они сами его сформировали в Excel и распечатали, что под нашим управлением находятся такие-то дома и все. А они на основании чего делали? Вот это все, что у не... них справка паспорта, основная копия, пустанных документов. Матюшенко, а где подпись этого человека, представителя УК Ну вот это закорючка якобы. Ну это они пусть у себя на лбу рисуют. Заявление подано. Как это все, им надо самим вчинять иск. Когда у вас судебное заседание, Антон? 12 февраля. Готовьте исковое заявление. Встречные иск или отдельный? Сам... А? Встречный иск или отдельный? Отдельный иск об устранении, об восстановлении положения, существовавшего до нарушения стоп. Они подали заявление с нарушением требований закона. Вот это, это надо срочно подавать, пять дней, за 5 дней все подается. Вам, тут, вам как раз тоже, Игорь, можно подать. Восстановление, восстановлении положения. У меня сейчас он. Мы подали встречный иск. Они сейчас кувыркаются, не знают, как от, от него отвязаться. Они его не рассматривают. А апелляционная инстанция смотрит, а встречное исковое заявление это не рассмотрено, они возвращают обратно рассмотрение. А как они могут рассмотреть встречное исковое заявление суд, суд первой инстанции, если, скажем так, он уже принял, принял решение, что заявление соответствует требованиям статей 137 и 132? Значит, он такое решение принимать не может. Вот они здесь и все начинают кувыркаться. Образец иска есть? Есть. Все есть. Желающих нет. Я желающий. Да я есть. готов сутками этим заниматься. Вот ну, и хорошо. Наконец. Я не я не это работаю. Ты... Я этот видеоблогер. Я уже два с половиной года этим занимаюсь. Да? Ну, отлично. Вот и будем собирать сейчас. Кто это вынес? Вынес решение. А Мельченко мировая судья женщина. Якобы. Женщина что ли? Да. А почему она имя, отчество свое скрыла? Так она не то, что она там, <смех> я ее на видео заснял, как она без маски на рабочем месте сидит. Да без маски-то плевать, маска это вопрос десятый. Меня интересуют документы, исполняющие обязанности. У вас сейчас, вот то, что она сделала, это является служебным подлогом. Заявление в квалификационную коллегию а полностью профессионально несостоятельно. Более того, в исковом заявлении не содержится сведения о том, что установлены право отношения А у вас именно, а у вас уже предварительное судебное заседание прошло или нет? Не было ничего. Я случайно узнал, что это ни по оповещению, ни извещению, ничего не было. Случайно узнал, на, на сайт Мирового Суда зашел и увидел. Документы вам направляла Аммиртенко? Ничего не направляла. А, ну она направили, они а этот, копию искового заявления. Я просто, ну... Определение, я спрашиваю еще раз. Определение она вам направляла? Присылала, В материалах дела присутствует. Отправляла Какое по почте, вот я получил и отправила обратно. Вот это определение? Да. Но я конверт она, не вскрывал. Ничего, но... она приняла... Почему она считает, что ее она вправе его рассматривать? Нет ни одного документа, подтверждающего установление правоотношений. Ну, я вот, вот смотрю, вот, извините, ребятки, я, может быть, как-то по-другому смотрю. Первый документ – это документ, который удостоверяет установление правоотношений между сторон. 148 статья Гражданского процессуального кодекса. Я законник. Извините, ничего не придумаю. Задача подготовки дела к судебному разбирательству. Установление правоотношений сторон. Правильно? Ну да. А в исковом заявлении ничего не написано про установление правоотношений сторон. Так в том-то и дело, полнейший беспредел. Ну-ка, требования давайте сопоставим. Она здесь, наверное, подлог совершила. Здесь она говорит взыскание задолженности за содержание ремонт жилого помещения. А выносил этот приказ судебный, она же выносила? Нет, король Елена Петровна. Они ее, я же это, у нее дело выиграл по административке, ее тут же в отпуск отправили. И, соответственно, назначили на ее время отсутствия вот эту Амельченко. И Амельченко вынесла. Ну вот смотрите. И здесь, значит, а взыск... что тут взыскать по оплате за содержание. Не, не, по... не за содержание, по оплате содержания. Жилого помещения. Так вот же у них какое требование. Это совершенно другое. Вот оно требование. Первое, второе, третье. Я правильно понимаю? Ну да. А она что пишет? Она-то почему пишет по-другому? Ну потому что нечего написать. Как умеет, так и пишет. Да меня не интересует, как она умеет. Она должна писать. Должно быть написано требование, закон предписывать ей, указать требования. Она пишет о взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Каким образом мы можем убедиться, что вот это определение связано с исковым заявлением? Каким? Никаким. Извините, это реквизиты обязательные для данного вида доказательств. Она специально рвет, связь между документами она рвет. И чем больше таких разрывов, тем больше возможности мошенничать. Значит, так, давайте, ребятки, насколько я понял, Антон, вам нужен документ, как этот, как образец. И мне тоже, и мне. Им делам Значит, давайте так, уважаемые участники площадки. Документы, вот я, честно говоря, сразу скажу, мне, вот я ими делюсь, почему? Потому что у меня этот срач, который происходит в стране, он уже достал. Поэтому... Чем больше будет людей, которые подключатся к разрешению проблем, тем лучше. Я не жалею эти документы. Какие есть у меня документы, я вам направлю. Как нужно этими документами распоряжаться, я расскажу. Как действовать в суде, чтобы этих погонь, которая сегодня там скопилась, она почувствовала, что мы, граждане страны, гораздо жестче относимся к той ситуации. Я вам все расскажу. Поэтому беспокоиться не надо. Давайте перейду до трех часов. Три часа встречаемся, и я подготовлю вам документы. Договорились? Добро. Спасибо. Давайте. Ну, давайте, Антон, с вас и начнем. Там мы на чем остановились? А, какие дальнейшие действия, что там иск надо какой-то подавать? А подскажи, в чем суть иска? Это заявить, что она вообще не имела права в таком виде принимать? Сейчас все, зачем? Документ откроем и будем разговаривать. Добро. Мы же это, никуда не торопимся. До следующей пятницы мы совершенно свободны. Я, я правильно понимаю? Ну, как бы и да, и как бы и нет. Надо много видео монтировать. Вот, ну вот. Ну только, только познакомиться и вроде бы. Да, да. да я, как Давайте нашего да, Виктора Бильевича. Потому что Виктор, он молодец такой, что его надо сера... только умасливать, а не говорить там подгонять. Как и... у него есть возможность радоваться этому? Вот-вот я и радуюсь, все, молчу. <смех> <смех> как, как, как помните в фильме это? Кин -за -за, Радоваться. Вот мы, значит, подаем исковое заявление о восстановлении положения, что до нарушения права и пресечения действий, нарушающих процессуальные права заявительницы И чем, о чем идет речь? Дело в том, что э, речь идет о том, что исковое заявление подано ИСОМ без соблюдения требований, установленных статьями 131-132. Любые действия, нарушающие наши права, должны пресекаться сразу, незамедлительно. Любые действия, которые нарушают наши права. Поэтому было подготовлено вот такое заявление на 18 страницах. Вы, в принципе, можете готовы. Готов, здесь все готово, только возьмите там те места, которые надо, подкорректируйте, и, пожалуйста, у вас фактически готовый документ. Единственное, что у вас могут возникнуть, вопросы связанные значит, с содержанием самого искового заявления. Вот здесь надо поработать. Нужно знать четко, где какие обстоятельства и как, это, как определить, что, значит, что на, нарушены ваши права. Вот я сейчас... Так, давайте на как раз на Антон прислал мне документ, вот на его документе мы как раз эти вопросы и обсудим. Антон, вы присылали ведь мне документ, да, я правильно понимаю? Материалы дела? Ну да. Да, рассматривали? Да, вот сейчас мы как раз на вашем документе и посмотрим, какой-то, какой я не знаю, где он, который у нас лист, где исковое заявление, сейчас я его открою. Быстренько бежимся. Ну, оборзели и оборзели просто-напросто. И эти да. судьи оборзели, и эти рисуют здесь всякую. А, вот он, исковое заявление. Вот давайте, на нем мы как раз и мы потренируемся, чтобы было понятно, о чем идет речь. Видно документ? Да-да-да. Давайте начинаем по порядку. Сейчас я дополнительно еще открою норму процессуального права, чтобы было понятно. И мы будем сразу сверять. Давайте смотрим. Вот 131 К форма, форма и содержание. Смотрим. Ну, письменная форма соблюдена, поэтому у нас претензий к ней нет. Далее. Наименование суда, в которое подается заявление. Там есть. Наименование истца, его место жительства или, если лицом, ее адрес. Смотрим, есть или нет эти, эти сведения. У меня нету. Здесь общество с ограниченной ответственностью, вот, комп, управляющей компанией ДЭС восточно-жилого района. Адрес есть. Понятно, да? А, а то, что знает. само название общества не соответствует выписке игрил, на это надо обращать внимание? Обязательно. У меня вообще такое название. Они вообще по-разному везде пишут. Оно сокращенное название УК ДЭС ВЖР. Полная управляющая компания, дирекция единого заказчика Восточного могу, жилого района. Ребят, ребят, ребят, остановитесь. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Давайте будем... Значит, вот есть вопросы, которые мы должны оценивать на стадии принятия искового заявления. Там объективно название другое, это вопрос третий. Сейчас вопрос следующем. Сведения о каком-то обществе есть в его адресе, то есть формально, формально исковое заявление в данной части соответствует требованиям закона. Правильно? Ну, формально, да. Да, да. да, да. да. Но закон еще предписывает, не кроме этого, указывает, что наименование представителя его адрес, если заявление подается представителям, а заявление подается представителям. Правильно? Да. Да, да да да да отлично раз заявление подается представителем тогда что а где сведения о представителе и его адресе у меня представитель есть адрес нету. и тут а тут тут, тут вообще нет нету. Да. но если у вас есть представитель там должно быть тогда полная фамилия имя отчество только инициал везде всегда Все. Все. Как только появляются инициалы, извините, статья 19, должно быть указано полное имя отчество. Подтверждение. Булгаков Антон Николаевич. Да, и адрес указанный, и год рождения, и... И адрес, и год рождения, и все есть. А свои-то данные почему они скрывают? А что, они особые, что ли? Поехали дальше, чтобы нас не задержали. Дальше, смотрим, ну адрес я сейчас не буду здесь Антона смотреть, ну как бы, иска, исковое заявление о взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения, предоставленные коммунальные услуги и прочие услуги. Минутку, ну это как бы тоже вопрос, пока запоминайте Антон, вот это, вот это, название искового заявления, которое не соответствует требованиям закона. Я уже, я уже говорил, что э, иск, требования, исковые требования должны быть, вот они указаны, взыскание задолженности, исковое заявление о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и, далее вот, ну, и, может быть, коммунальных услуг. А, и, Виктор, а если у меня уже в порядке искового производства но такие же, которые в порядке приказного? А а, они такие же? должны быть. Но ведь я же в порядке искового уже, не приказного, не мировым судом, а районным. Какая разница? Ну, как бы, перечень вот этих вот вещей, это же вот написано, название статьи это какой? 122. Ну, это рассматривает и, и... кто? Судебный приказ. А это же не судебный у меня приказ, а исковой приказ. вы не до конца. Смотрите, Игорь, я не знаю, кто у вас, либо вы неправильно понимаете. Отмена судебного приказа. Читаем Закон надо читать полностью, по порядку. Отменяется. Угу. Заявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства. А, понял. То есть заявленное требование в порядке искового производства. 122 и 129 -я, в их системной связи. Здесь у нас что? Какие требования? Требования, которые законом не предусмотрены. Правильно? Значит, исковое заявление должно быть изменено. Определение суда должно быть изменено, приведено в соответствии с законом Антон, Сустии, да? Да, конечно, внимательно да. слушаю. Вот эти все, эти все вещи должны быть устранены до рассмотрения дела в судебном порядке, порядке искового производства. А сейчас они у вас не устранены, но ну, давайте будем дальше. Смотрим, что должно быть. Давайте будем смотреть. Давайте по порядку. Так. 129-й я вам прочитал. Опять возвращаемся в 131-ю статью. Содержание. В иском заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение. Вот это есть? Требование? Нет. Треб... Нет. Нет, но у меня написано. Нарушил статью жилищного кодекса. Какую нарушил? 130-му или там какой. -то. Ну, статью, где там есть обязанность платить даже КХ Нарушил закон. Нарушил закон? Так и написано? у меня также вроде написано. Закон нарушил и нарушает права. На наносит ущерб зданию вообще. Да кого-то тут при чем? Ну я сам в шоке, я не знаю, как можно, вот получается, все перестали платить, и здание разрушилось. Так. Мы, мы не разговариваем в шоке, не в шоке. Давайте так. А. Нарушение должно быть формулировка. Нарушение прав, нарушение либо угроза нарушения прав или законных интересов лица заключается в чем? Вы должны взять и прочитать. У них такой формулировки вообще нет. Это, может, да нарушений прав, они формулируют просто кос, косноязычно, специально, чтобы ничего не понять. Ну да? Вот смотри. Вот у меня исковое написано. А, значит, соответственно с пунктом первой части, пусть первой статьи 153 ЖК граждане организации обязаны своевременно полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Ну давайте мы сейчас не будем пока, Игорь, я не вижу вашего документа, давайте мы по одному, а то если мы так будем это все размазываться, мы потом все в кучу свалим и ничего не разберемся. Итак, пункт четвертый тоже не соблюден. Теперь давайте будем разбираться с пунктом 5, части 2, части статьи. Обстоятельства, на которых истец основывается и требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Вот это. И вот здесь мы должны с вами расчехвоститься. По порядку идем. Открываем. В соответствии со статьей, управляющая организация обеспечивает надлежащее содержание и ремонт строения. Его инженерное оборудование, место общего пользования обеспечит предоставление коммунальных услуг. Что о чем говорит данная часть искового заявления? что управляющая организация совершает какие-то действия, какие-то обстоятельства. Правильно, Антон? Нет, Антон. не согласен. Тут говорится про закон РФ. Здесь говорится, что управляющая организация обеспечивает надлежащее содержание и ремонт странения, его инженерного оборудования и далее по тексту, в соответствии со статьей 162 ЖК. Ну, цитата, цитата из закона. А, а что они делают? Не написано. Да подождите вы, при чем тут цитата из закона? Любая даже цитата из закона содержит что, Антон? М -м -м -м. <соцкий> так накручено. Содержит ссылку на закон. <соцкий> Забавно. <соцкий> Слушайте, вот я до этого не знал. <соцкий> Давайте сделаем вот как. Антон, мы видимо, недавно, и Игорь. Значит, давайте по порядку. Первое. Обстоятельства. Это обстоятельства. Давайте посмотрим, что такое обстоятельства, и определимся, наконец. Потому что это очень важно. Многие не понимают, даже судьи у нас не понимают, что такое обстоятельство. Обстоятельства. обстоятельства. Второстепенный член предложения, зависящее отсказуемое, обозначает. Что обозначает? Признак действия или признак другого признака. Признак действия. В данном случае речь идет о действии и его каких-то признаках совершения либо несовершения действия. В первую очередь нас интересует, что речь идет о действии. Смотрим наше утверждение. Она. Первое, первое предложение указывает на то, что управляющая организация, непонятно, правда, какая, должна была быть указана истец, а то тут какая это управляющая организация. Но здесь можно уточнять. В любом случае, управляющая организация что делает? Да? Что делает? Что делает? обеспечивает надлежащее содержание и ремонт какого-то строения, его инженерного оборудования, место общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных услуг. То есть обеспечивает это действие. Правильно? Нету сомнений. То есть есть какое-то действие, есть утверждение управляющей организации о совершении каких-то действий, то есть указывают какие-то обстоятельства. В данном случае обстоятельства. А вот. И должно быть далее, что подтверждается, чем? У меня проколом написано. Не, минутку, минутку. В законе наказ... указано требование отразить обстоятельства и указать доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Но тут почти ничего не приложено. Тут обстоятельства указаны, указаны, а доказательства не представлено. Нет. Сведения о доказательствах. И... Вы подождите, давайте, ребятки, четко должны понимать. Сначала, что указывается, четко, четко читаем. Обстоятельства и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Мы должны прочитать исковое заявление. Из искового заявления узнать обстоятельства, на которых основываются его требования, да? И чем он подтверждает эти обстоятельства? Какими документами подтверждается? Никакими. Значит, нету договора. Ну, и. сейчас речь идет, давайте так. Мы сейчас не будем определять вопрос не то, что там, что он приложил. Мы говорим о том, что должно быть указано в заявлении. Пример. Я, я, предположим, я оформил вам заявление, да, восстановление положения, там, вот которое сегодня, что подтверждается самим заявлением, которое я направил Игорю да. и Антону. Да. Понятно, да? Да, Антон. да, да, да? То есть сейчас идет перечисление обстоятельств и подтверждающих эти, эти обстоятельства доказательств. Правильно? Совершенно верно. Вы должны взять исковое заявление, и вам должно быть из искового заявления все понятно. Значит, он осуществляет управление там, он предоставляет коммунальные услуги, что подтверждается такими-то, такими-то документами. Это первая часть. Потом вы берете, значит, подтверждается такими, такими документами, копии которых прилагаются, в приложении указаны документы, так, которые подтверждают обстоятельства, да, и да. эти документы направляются в суд и другой стороне, то есть ответчику. Но мы сейчас идем по порядку. Мы разбираемся, есть сведения о доказательствах, которые подтверждают эти обстоятельства или нет. Вот это самая, получается, основная часть искового требования. Совершенно верно. Речь идет, смотрите, что чтобы вам было, Антон и Игорь, чтобы было понятно. Судья признает заявление, поданное в соблюдении требований закона, хотя фактически заявление не соответствует требованиям закона. Речь идет о служебном подлоге. И служебный подлог направлен на что? На неосновательное обогащение приобретение денежных средств, ответчика, да, без установленных законом и сделкой оснований. Вот на что направлены. А мы обязаны пресекать. То есть мы должны выдергивать. Это сказать. Да? Так вот тут указано, что она что-то там обеспечивает. Однако доказательства, подтверждающие факт того, что истец обеспечивает надлежащее содержание ремонт-странения, его инженерного оборудования, далее по тексту, место общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных услуг, Высково заявление своего отражения не нашла. Да? А... Не нашли. Уточнение а не может ли она сказать, что, ну, ведь в приложении то вроде бы как оно есть, или обязательно должно быть в самом заявлении? Подождите, мы дойдем до того момента. Куда вы торопитесь? Нет, подождите, почему вы не молчите? Вы поставили, я вам говорю, как нужно отвечать. Мы дойдем до этого? Ну, давайте вернемся, я, я же ничего не придумаю. Давайте 131-го откроем. Вот она, смотрите. Вот, вот, вот. А потом идет перечень прилагаемых заявлению документов. Пункт 8. Нет, тут же ясно написано, обстоятельства и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Если она говорит, ну там же что-то приложено. Я, знаете, я в, это, в прошлый год, по-моему, в феврале, прошлый год в феврале, да, был тут, в суд пришел, и там какой-то придурок приперся тоже, и он там ну, тоже так вот это ничего не показал. Я, ну, на стадии уточнения оснований исковых требований я его там в цирку устроил, я говорю, вот вы здесь, вот пример привожу, да? Ну давайте, вот я сейчас вам задам вопрос, раз вы говорите, да, да, вот Игорь, вот я вам задам. Вот здесь написано, что управляющая организация обеспечивает там содержание, ремонт и предоставление коммунальных услуг. Вы согласны с этим, Игорь? Я с точки зрения, смотря, с какой точки зрения? Как ответчик, Еще раз. Читаем, я читаю, ну, предположим, исковое заявление выпадали. Я вам задаю вопрос. Вы согласны с тем, что в абзаце 1 вы показываете, что управляющая организация обеспечивает и далее по тексту? Ну, я согласен. А я нет, Отлично. не согласен, ничем не подтверждено, нет Хорошо. доказательств. Да подождите вы, Антон, вы куда-то дальше бежите. Мы сейчас говорим про отражение сведений об обстоятельствах. Обстоятельства да. указаны? Указано. Антон. Ну, есть действие, то есть обеспечивает. То есть на обстоятельства ссылка есть, правильно? Да. Да да, да. да. да. То есть мы здесь не спорим, вот мы здесь все втроем смотрим, есть указания на какие-то обстоятельства. Да. А сведения о доказательствах, которые подтверждают эти обстоятельства, где? Нету. Как? Практика, практика в приложении. Не, подождите, подыхал. Отлично, отлично, хорошо. Я говорю, он мне так и сказал, так вот в приложении. Я говорю, ну ладно, давайте посмотрим приложение. Вы же говорите в приложении, это же я сказал, правильно? Ну да. Отлично. А мы этого и добиваемся нам, то ведь и надо важно знать. Мы же ничего не придумаем. Да мы и не обязаны придумать, мы должны действовать одинаково. Согласны? Да. Ну, раз, раз согласна так давайте будем смотреть. Вот он. Ну вот приложение, сейчас я покрупнее сделаю. Я вам сейчас просто демонстрирую ваши клеемы. Ну, отлично. Вот у вас здесь 11 приложений. Согласны? Перечислено 11 приложений. Согласны или нет? Да, да, да, да. Антон, допустим. А что, допустим, либо, да, либо нет. Ну, перечислены какие-то, но мне 11, вот один... 11 документов указаны, правильно? 11 да. не нравится на пяти листах, неизвестно да чисто. А я не спрашиваю, указаны. там на... согласны, что 11, 11 пунктов в приложении указаны в каких-то документах? Согласен. Первый абзац каким документом подтверждается? Обстоятельства, указанные в первом в первом предложении первого абзаца, каким, какими документами подтверждается? Вот из этих 11 пунктов называйте мне. Никакими. Ну пусть Антон скажет. Никакими. А, это должен вам сказать истец или представитель истца. А знаете, вот, он как говорит? Ну сами бумажки-то есть, если они есть. Отлично. Отлично! Прекрасно! В какой бумажке есть? В данном случае, я думаю, нет. Не, подождите минутку, еще раз. Вы слушайте внимательно. Я ведь вам не просто информацию даю, я вам показываю приемы работы с информацией. У вас на, на стадии предварительного судебного заседания, ну если оно уже там перешло, скажем так, в стадию, я не знаю, у вас там подготовка или предварительное да, судебное заседание, Антон? Не было ничего. Ну, назначено-то какое заседание? На все вынесение решения, типа, будет 12 февраля. То есть, ваш... по существу рассмотрение это было или нет? Нет, в упрощенку перевели сразу, и 12 февраля принято решение да, без понятно. рассмотрения сторон. Вот, так вот, про это и речь. Про это и речь. Вы подаете сейчас исковое заявление, потому что... Мало того, вы сейчас должны, вот сейчас уже готовить кучу заявлений, разъяснений, решения суда. Определение она вынесла, вынесла, она признала, признала. Пусть она дает вам сведения о документах, которые подтверждает Матюшенко. Да, это нет. И там как ее зовут? Омельченко. Омельченко. Вот Омельченко. Ну, вот пусть она и дает разъяснение, пусть укажет каким... Какими доказательствами подтверждается, подтверждаются обстоятельства, указанные в первом предложении на странице 1, первого абзаца, на странице 1, искового заявления? Мне она вообще запрещает говорить о протоколе. Кто запрещает? Судья. она кто такая? Танатка. Просто говорю. Мы, говорит, взыскиваем с вас деньги. А то, что протокол вы не обжаловали, идите отсюда, типа, сейчас выгоню вас. А вот, Игорь, а вы терпите, что ли? А ты кто такая? Ну, и а ты снис, просто... Игорь, говорите, ты кто такая тут сидишь, мне не обжаловали? Дура, что ли? Ну да, я просто понимаю, что следующее движение, я сейчас тебе покажу, какая я дура. Сейчас я тебя выгоню и сейчас да, выгоню. Выгони с тобой, с тобой в одном зале находиться позорище, блин. Сидишь здесь, щеки надуваешь. И не надо их бояться. Ну я примерно Кто? так разговариваю, только вежливо. Ну а здесь-то, извините. Она говорит, а ты что, заранее при, это, при, придала этому, э, этому протоколу заранее установленную силу, что ли? Да, да, да. Но ну, давай вынеси, так это вам можно по-другому, можно хорошо. Но она запрещает, а ты имеешь еще и запрещать ничего не можешь. Твое дело, извини. Она запрещать вам ничего не умеет, право. Она, она прям говорит, я вам запрещаю. Она прям прямым текстом не стесняясь под протокол это А ты скажи, а я тебя в жопу посылаю со своими запретами, потому что твой запрет должен быть основан на законе, норму окажешь? Нет. Да пошла ты в жопу вместе со своими запретами. Я вам делаю второе замечание. Да вот это я мил. тебе делаю замечание. Вот когда мне говоришь, я второе замечание, это я вам второе замечание делаю. Вы забыли про конституционные права. Мое право высказывать свои мнения по всем вопросам. Читай внимательно. Дура, Бу я туда же лезешь. Мать натянула. <свят> я один раз четыре замечания сделал. Правильно. Да не замечание, а предупреждение. Как процессуально с этим бороться? Понятно, что мы можем это ввести, то что придет пристав и как бы все закончится. На этой деле. Процессуально как работать? Готовить документы процессуально, процессуально просто зачитывать на стадии ходатайств, не слушать, что она там говорит. Я запрещаю в диалоге можно не вступать. Ну, то есть, она говорит, присаживайтесь, я не присаживаюсь и продолжаю дальше. Позвольте, что значит присаживайтесь, я не закончил. Я не закончил, она говорит, присаживайтесь. Отлично, я присаживаюсь, я не, присаживаюсь. не закончил. Прис... Все, присаживайтесь. Вам замечание. А -а -а. Нарушайте подождите порядок. Подожди минутку. Да, а на сколько ли? ей лет, этой д**й? Ну, примерно 50 лет. С дерево-то спросите да, я бы спросил, с дерево давно спустилось? <связано> <связано> Нет, еще раз смотри, смотрите, ребят, вот это холопс, вот эта холопская привычка вот этой, 50-летней, она подбой. Ну да. Она последнее своим заседания взыскала суд расходы со стороны, которая выиграла полностью дело. Ну, вот. так возбуждайте, требуйте, возбудите в отношении ее уголовное дело. Мы потребовали, не рассмотрели. Нет, а вы кому требовали? Следственный комитет направляйте, только не в городской, а в вышестоящей. Вы скажите, я обнаружил, что у нее коррупционные связи здесь-то вообще у вас. И Вот я вижу по документам, это коррупция. Она участвует в коррупционной связи. Вот это заявление точно показывает это. Это ну давайте, да. вот мы с вами определили, здесь нет этого доказательства, правильно? Нет. Да. Да. Ну, давайте возвращаемся обратно. Следующее, второе. Истребование задолженности собственников, не выполняющих свои обязательства, что-то тук-тук-тук, одна из функций управляющей организации. Где написано это? А где она истребовала? А где доказательства, подтверждающие, а, значит, что она выполняет, выполняет какие-то функции управляющей организации. Вот одна из функций управляющих. Какая одна? По карманам шарится, что ли? Ну да. Они, в принципе, почти уже это не скрывают, как бы, не утруждают каким какими-то доказательствами. Да, мы должны их посылать в жопу, да и все, пошел ты, скажи. Многоквартирный дом находится в управлении. Да правда, да ладно, точно, что ли? А доказательства где? я прямо на заседание говорит, идите на сайт, и там все есть. Вот один, вот и посылай этих дружков на сайт. Там деньги, я могу даже сайт, так сказать, вот обычно. На сайте там и деньги пусть возьмет, на своем сайте. Умница нашлась. На сайт она посылает. Может, тебя послать куда-нибудь? С твоей мантией. Колхозница, блин. А сейчас они еще прикрываются штрафами, то есть они мало того, что бандисты, они еще бумаг, ну, как бы деньги присуживают за оскорбление, так, ну, суть, так называемое. В чем оскорбление? Ну, А это уже на их усмотрение, по внутреннему. Еще раз, минутку. Мы читаем Конституцию. Права и свободы обеспечиваются правосудием. Я не вижу здесь правосудия. Они Где это? Ты что себе присвоила? Присвоила себе полномочия, что ли? Так я тебя предварительно, извините, я, я подаю заявление об отводе, я тебя лишаю, твоих полномочий, ты для меня никто, и звать тебя никак. Поехали дальше, ладно. Ну вот по каждому, по каждое предложение мы требуем многоквартиры. Находится в управлении. Хорошо, отлично, давайте, чем подтверждается, ребята? Давайте, говорите. Чем? Ну, скажите доказательства-то где? Нету ни решения, ни договора. Нет. Да я не знаю, пусть не мы должны говорить, они должны нам говорить. У них полномочий нет, 148 статья, На установление правоотношений, они про правоотношения ничего не говорят они про правоотношения ничего не говорят. Перед нами воровская команда коммерческая, которая крышуется органами власти. Что мы видим? Коррупционные связи между коммерческой организацией и органами, органами власти на территории города. Вот я лично так вижу, так или нет? Так точно. Ну все. Любые действия коррупционной направленности, мы об этом и говорим. Так вот, ребятки, по каждому вот этому, мы должны по каждому обстоятельству должны отражать свое фи гневное. Вы с того, ну, В данном случае. Конечно, я же вам направил образец. Uh -huh. Каждому. Вот я, смотрите, открываю, смотрите. Исследовав представлено обществом заявление. заявительница приходит к выводу о том, что общество подало заявление без соблюдения требований, установлено, чем нарушило права заявительницы на получение такого заявления, соответствующего требованиям указанных норм законодательства о гражданском судопроизводстве. В чем заключается нарушение права? Заключает, нарушение права заключается в том, чтобы общество подало заявление без соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132. Ну, ясно, да? Да. Антон? Да-да-да, ясно это. То есть мы-то мы соблюдаем требования закона или нет? Да, мы молодцы. Мы соблюдаем пункт 4, части 2, статьи 132. Общество подало. В чем заключается нарушение? Если ей нужно эти слова, да, она пусть у своих дружков спросит. А где в их заявлении об этом написано? А то она что-то как как-то, когда мы подаем, вот это вот сейчас, вот мы написали это заявление, это значит сегодня два месяца где-то чего-то думала башкой своей, вернула нам, значит вернула все документы, я сейчас сижу, прикалываюсь над ней, над этой, которая вынесла это определение. И далее мы начинаем разъяснять вот у нас нормы, права, которыми мы руководствуемся. Ой, это такой труд, это прям у меня мозги кипят вообще. А что они кипят? И вот по порядку. Так, согласно требованию в пункте 2, в должны быть указаны именования и сцаемы жительства мы, да, исследуя оценение поданное заявление по правилам основной частью 5 статьи 67, да? Заявитель установил факт того, что в нем отсутствуют сведения о наименовании имени и отчества представителя общества, его адресе, тогда как заявление подано представителем этого общества, что подтверждается вот. Ну, в принципе, давайте, как сказать, обобщим, что вот надо э, те пункты, которые у нас совпадают, и те пункты и оставить в исковом, и отправить, правильно? Нет, надо все отражать. Mm -hmm. Ну, все отражать, да, все отразить, все, что к комплект... нашему Почему? Потому, нашему Потому что в Смотрите, Булгаков Антон Николаевич зарегистрирован, чем подтверждается? Является собственником, чем подтверждается? Вот видите, смотрите, вот она здесь, указанный факт подтверждается, выписка из о Опаньки. Антон, видите? Вижу, вижу. Вот здесь они правильно сделали. Вот эту часть, вот эту часть, они сделали более-менее правильно. Так и вот эта часть должна быть точно так же сделана. А, Виктор, еще такой момент. Ссылки на известные, так сказать, публичные вещи нужно доказывать как доказательства. Вот говорят, есть публичные вещи, которые, например, общеизвестные, которые на которые доказывать не требуется. Какие публичные вещи, которые общеизвестны? У меня, например, ссылаются на значит, решение муниципалитета о. Установление тарифов. Тарифы на услуги за соответствующий период установлены ниже указанными постановлениями администрации городского округа. Прекрасно. И Прекрасно. Прекрасно. И как бы говорят, вы читаете. Прекрасно. Прекрасно. Документ. Где? В газете. Подождите минутку. Что значит в газете? Часть пятая статьи шестьдесят семь. Документ должен быть, доказательство. Это первое. Минутку. Вы вопрос поставили, я объясняю. Да. А кто такая администрация для вас установила размер платы? Кто, кто она такая? Вот так вот они пишут. Минутку. Тариф установлен. Да, он, вот, они могут хоть что устанавливать. В этом там установлен тариф. Он, значит, и, значит, они установили тариф. С собственниками этот тариф согласовали? Ну, в поддельном протоколе они написали, что тариф устанавливается администрацией. Да. Отлично. А собственники в этом протоколе есть? Нет, конечно, нет. А, есть голоса. Есть голоса, которые неизвестны. А, а, голоса, которые... Это, голоса в голове, в башке у того, кто представляет да. этот документ. Да, у него да, да. в голове раздались голоса, и он оформил протокол. Так вот, специально этому прибыль объясните, да. давай мне документ, в котором указаны собственники, принявшие это голосование. Только тогда я смогу обжаловать это решение. Нет собственников. Ты сам себя наделил полномочиями, а раз ты сам себя наделил, иди, читай 183-ю статью и сам плати. Тебе никто, такого тебя никто полномочиями не наделял. И вот сейчас, Антон, уже здесь мы должны писать заявление. Виктор, Подо... вы, смотрите, а если я обжалован, как они просят, чтобы получить именно то, которым написано, что должны быть сведения о собственниках, могу я его приобщить? Или это избыточно? Да, делайте по-другому. Вот берете тот протокол, в котором указаны какая-то херня, да, копируете, переделываете текст на противоположный и приносите, а у меня вот такой протокол. А это не будет это основанием для ведения уголовного дела? Нет. Ну, то есть там просто нарисовать от балды фамилии, да? Почему от балды? вы берете полностью, копируете тот протокол, который представляет управляющая компания? Только решение противоположное. А -а, Можно слово вставить? Народ. Да, говорим. Народ, ну вы что-то с темы на тему прыгаете, Игорь. У меня к тебе просьба. Нет, Игорь уходит в сторону. Игорь, вот давайте, с одним разберемся, дайте, давайте с одним. Дайте, пожалуйста, два слова да, сказать. Понятно. Два слова. Давайте. Пожалуйста, не перебивайте. Игорь, пожалуйста, не уводи в сторону. Дай мне пообщаться с, это, с Виктором. Именно вот тут три бумажки всего-то, три страницы. Дай им на какие моменты все, обратить можно. внимание, чтобы я быстро взялся за иск. А то уже час болтаем и дальше первой страницы не ушли. Отлично, все, давайте двигаемся. Значит, второй абзац более-менее нормально. Его можно оставить. Здесь как раз указанный факт подтверждается. Выписка из ГРН. Единственное... Должно быть очень четко написано, какой выписка из ГВРН, полностью название. Название должно соответствовать названию документа. Копию свидетельства о государственной регистрации права, точно так же реквизиты этого документа. Ну, будем говорить, что здесь тоже, скажем, доказательства, не отражены реквизиты надлежащим образом. справкой паспортного стола точно так же справка паспортного стола. Дальше я потом расскажу, чего еще не хватает. Ну, давайте мы по порядку. Оставим второй. Будем, предположим, второй у нас абзац устраивает. Двигаемся дальше. Сложность вызывает вот именно э, там, где ссылка на законы. 153-155. Правильно, да? Антон? А в чем сложность? Ну, здесь же тоже перечислены указанные обстоятельства. Это тут же написано. Плата за жилое помещение вносится... Тогда-то, тогда-то, если иной срок не установлен договором управления. Чем подтверждается факт того, что иной срок не установлен договором управления? Договором управления. Ну, договором управления доказательства где? Подтверждающие, что иной срок не установлен договором управления. Меня больше смущает, что непонятно кем вносится плата.